Давайте начнем с самого главного, сегодняшний непростой разговор. С того, как всю страну превращают в цирк. Как вы считаете, Николай Николаевич, вопрос к вам, а потом задам вам вопрос Анжелике Егоровне. Про ТВ, вот про этот скандал, про эти признания руководителей Пенсионного фонда Дмитрия Анатольевича и Ураны акаевны что сама позвонила, как они сделают все по приказу сверху, чтобы бюджетники, сотрудники Пенсионного фонда, 30 человек, проголосовали за Единую Россию, и не дай бог ни один чек за коммунистов, то есть за вас, и за вас в ТОИ, Анжелика Егоровна. Вот Путин услышит эту запись. Что он с Кириенко сделает? Ничего. Ну, что я могу сказать. Прежде всего, Андрей э, Викторович, спасибо вам за то, что вы один заменяете собой и прокуратуру, и Следственный комитет, и Центральную избирательную комиссию, которая этим всем должна заниматься. Теперь мне понятно, благодаря вам, почему КПРФ самый низкий в Российской Федерации рейтинг официальный в ТУВЕ, или ТУВЕ, 4%. В Чечне и в северо республиках и то больше. Понимаете, вот это безобразие, которое вы вскрыли, конечно, не останется абсолютно безнаказанно. Мы сделаем все, чтобы с вашей помощью его расследовать. Давайте нашим зрителям, тогда я вас перебиваю на секунду, напомним, о чем идет речь. Как первый заместитель руководителя пенсионного фонда, а руководитель сейчас в отпуске, Докладывает мне как большому начальнику. Видимо, кто-то в приемную позвонил до меня. Да. И перезвон был. Они уже полшестого на работе никого нет. И перезвон был от этого Дмитрия Анатольевича сразу. То ли телефон секретарь перепутал. Меня с кем-то. Кем Неважно. Он вдруг заговорил о том, за что я просто был готов, не знаю, ну, расцеловать его. Потому что он признался в совершении готовящегося преступления по очень тяжелой статье. Подрыв Конституционного строя. Вас пытались обвинить в подрыве Конституционного строя. Об этом будем сегодня говорить накануне будущего апелляционного суда. Сейчас нашим зрителям рассказ Дмитрий Анатольевич. Фамилию я его не помню, мне не важно. Включите, пожалуйста, запись. Дмитрий Анатольевич. Я. Yeah. Добрый день. Yeah. Что у нас с выборами будет? Сколько людей проголосует? Какой у вас прогноз? Ну, проголосовали все. То, что мы давали информацию, 466. Ага. И по, по состоянию на понедельник информацию отправляли. 305 было и запреплено. Они уже голоса а, посчитали. Уже В понедельник было 305. Так, ну, не было я мы поэтому на это даже не, не ориентировались. То есть только через электронное голосование, да? Как Путину а, к этому не Путин? относиться? Ну, нет, Сергей Саш. А, у вас нету. Хорошо, по открепительным талонам, вообще какие прогнозы? Сколько людей пойдет? Вообще бюджетники пойдут или не пойдут ваши? Наши пойдут, но ну, я виду наших работников, а вот... Целом, ну да, дальше в, уже... Видите, у нас, видите, у нас большинство районов совпадает, там единственный уитерник, да? Да. В самом как бы селе он единственный, и поэтому мы как бы поедем... Чувствуется фальсификатор с опытом. В том-то и дело. В общем, он говорит по открытому телефону, не пойми с кем, откровенно, Оборзел. потому что прокуратура с ними, все с ними, судьи с ними, и вообще Владимир Владимирович тоже с ними, а он гарант, что вот такого в нашей стране быть не может. Только Единая России получит, как вам кажется, голосов. Да я думаю, ну по-моему, наверное, все и получат. Нормально? Против идет в отказ, кричит, протестует. Как люди... никто Я не говорю, идет в отказ, иначе. потому что уволит из пенсионного фонда? Ну, такого не было. Видите, мы... Такого ну, не было. как мне объяснили вот, в одном штабе в втором, чтобы с теми, кто... В штабе, то есть... Штаб, так, он, он, штаб, штаб связывается. разговоры не заводить изначально. Первый запрос. разговариваем только с теми, ну, в в Конгрее, скажем. Ну. Те, кто, вот, по, по кому я сейчас говорю, 305, да? Вообще четкая структура просматривалась. Абсолютно, они все выстроились. Да. Организованное преступное сообщество, да. да. Те, кто поменяли номера УИКов, да? То есть, ну и с ними, соответственно, я проводил, проводил, беседу, по, по... проводил беседу в подразделениях. Проводил беседы в подразделениях. Элла Александровна Ау. Сейчас вся и Европа это дальше. будет обсуждать. Кто правильно голосует? Нет таких. На деньги таких, не пошли. Так они поголосуют. уже знают, что таких нет. Понятно. То есть все-таки через, через. Как вы будете делать, если нет электронного голосования? По или просто зайди в кабинку, пришли в свой бюллетень? Ну да, да, да. Справили С Телефон, лицо, вот галочка, зайди на да. Автобусы будут выделяться у вас, как? Или так? Все рядом сейчас. А он не они не тратятся. Так, у нас тут все как бы... Рядом. Рядом. Все, рядом. Все рядом. Ну, понятно. Помощь какая-то вам нужна в организации, правильно? То нет, спасибо. Прокуратура должна оказать помощь, конечно, да. Весело. И сейчас позвонит женщина. Это будет совсем. Она позвонила сама. Это другой заместитель председателя. Запись, дайте. Урана Кавакаевна. Мне передали, что из этого номера звонили нам. Да, Уран Калакаевн, это вы? Да, да. Уран Калакаевн, ну я только что говорил с Дмитрием Анатольевичем, спасибо, что перезвонил. Ревизор приехал, <свистит> воистин. А -а -а. Все у вас, как я понимаю, готово для правильного голосования? Да, да, все готово. Работу провели, все нормально у нас. Ну всего 300 все, голосов, он мне сказал, получилось за Единую Россию, маловато как-то. Твою душу с комарами. Не может быть такого, не может быть. Ну вот только что Дмитрий Анатольевич сказал, что 300 с чем-то он гарантирует. Поскольку электронного у вас нет, только вот, значит, через закрепительные талоны или просто по сознанию, так сказать, по установке. У нас 300 тысяч должно быть. Сколько? 300, 300. 300 чего? Голосов. Свыше 300 голосов от нас. Свыше 300? Ну, маловато. Я говорю, что свыше 300. Маловато. Единая Россия рассчитывает на побольше. 330. Да. А как все-таки пенсионеров работает? поднять, помимо ваших сотрудников? А как вы думаете? Нет, это у нас общее количество наших сотрудников. Я понимаю, 300 это ваши бюджетники. А вот пенсионеров можно как-то еще за Единую Россию привести? Да, да, да, это мы, да, это мы, потому что на местах работа получится. Ну а что делается на местах? А что делается конкретно? Ура на Десять 10 работа. лет Работа, работа. Я бы сказал 15. Тут... Это все рабочее время мы говорим. Это не работать, это неправильно будет. Поэтому у нас есть э, председатели союза пенсионеров, которые с нами на контакте работают. Мы через них, дни пенсионеров через... работаем. А что вы делаете конкретно? Я понимаю, что активно. А что конкретно? Ну, чтобы они проголосовали за Единую Россию. И, как всегда, у нас обильно, что в стране Другая партия пойдет. Мы живем в Белоруссии, в Украину и так далее. Вот такие а, разговоры ведем. Угу. Ну, то есть, пугаетесь. Война, и... а а... Война будет. Это если ваша партия коммунистическая. Война будет. Некоторые люди. Иногда пытаются вот таким... Людям по этому вот приходится тоже говорить, это... Вот Путин что испытывает, слушая такие, слушаем дальше такие признания. Вот что, я хочу понять. Он гарант, что этого не может быть в его стране. Ну, я надеюсь, что стыд. Может быть. Нет. Ни одного исключено. Угу. Ну, будьте осторожны с прокуратурой. Не дай бог прокурор пронюхает, придется ему уголовное дело возбуждать. Спасибо. Спасибо да, большое. большое все, надоело эти кошмары. А, сейчас будь, будьте осторожны. Осторожность превыше всего. Ну, кому охота 10 лет тюрьмы получать? Правда? Уран Калакайвич. Знают, что делают. Ага. Умышленное, Умышленное преступление. Анжелика Егоровна, вопрос к кандидату в Госдуму от ТУЛ. Вот Что теперь с этим делать нам? Я хочу сказать, вот еще <смех> добавить. Мы сейчас ездили по Алтайскому краю. И очень многие люди, мы встречались, у нас было 11 встреч. И люди, очень многие, вставали и говорили, э, нас заставляют голосовать за единую Россию. То есть, вот эта схема, которую она... Она одна на всю страну оказалась. Она одна. У люди встают и говорят, да? что нам делать, подскажите. Защитите нас. нас Защитите да. нас заставляют. Значит, ставить галочку, фотографировать и отправлять своему руководству Начальнику. под предлогом увольнения. Женщина даже в слезах говорила, у меня дети, я не знаю, что делать. А что вы отвечали людям? Мы говорили людям так, что люди, вы это ваша воля и заявление, вы не обязаны это делать. Закон не подразумевает. Это нарушение закона. Нарушение... Уголовка да. чистая, подрадизованного устройства. Да, да. В общем-то, но люди говорят: я, я ответила так: покажите, пожалуйста, хоть одного человека, кого уволили. Вот есть хоть один, вы знаете, ну, как То есть, они будет? угрожают уволить. Они угрожают увольнением. Очень на каждой встрече были такие люди. То есть, это вот, то есть мы приехали в вот Алтайский край, и в каждой деревне, в каждом городе, районном люди вставали и об этом говорили. Ну, этот факт, это, конечно, вообще вопиющее, это правильно вы сказали. Пожитель, скажите, пожалуйста, а администрация президента, это они режиссеры, и мое предположение этого спектакля, они действительно не понимают, что втянуть в заговор 10 миллионов бесследно невозможно? Что они-то делают? О чем они думают в Москве, в Кремле? Если на каждой встрече встает честный человек и со слезами на глазах говорит: Анжели Григорьевна, защити, я не хочу, но у меня дети, как кушать жить-то как? Что происходит в Москве в умах, в Кремле с Кириенко? Или Кириенко ненавидит Путина и специально это все заворачивает? Потому что Путин гаранты, и он обгажен полностью. Он гарант, что этого нет в нашей стране. Потому что если он говорит я с ними, с заговором, президент, то извините меня. Тот уже, значит, Путин так никогда не поступит. А Кириенко его к этому подводит. Лично он отвечает за внутреннюю политику. Они в Кремле сошли с ума, или это заговор против сегодняшней власти, чтобы сесть самим в итоге на высший пост в стране? Мне кажется, это просто безнаказанность. Люди... А Ошалили. Они, они не чувствуют... Ошалили. А Ошалили а а просто. Одичали. А а да. а, а То есть, да. ведь это, вот эти записи, они появляются... Сколько лет мы голосуем, да? уже там 30 лет с 91-го года. такого таком количестве, такого не часто, было. я готов каждый таких день Таких записей не было, таких разоблачений не было. Можно сказать, это первый раз происходит за все Они не ожидали, что они есть ожидали. журналисты живые, да, люди живые, да. платошки кто, не, не кто тюрьме, будет об этом говорить. может ездить по деревням да, и все. Да. Кто будет это показывать, кто будет это озвучивать, я думаю, что просто люди, они привыкли, мы помним эти карусели, которые вообще многочисленные были по всей стране, ну, то есть, это же все прошло бесследно. Хорошо, не -не -не... у меня вопрос к вам. Вот 3 числа операционный суд. А вы зарегистрированный кандидат от КПРФ по Туве, где вот такой беспредел, где люди плачут, и Алтай везде на та же картина. А вы, жена Николая Платошкина, не боитесь, что ему влепят реально пятерку? Но ну, уже условно, они не могут изменить меру. Но он будет как... Как я, ну как помягче сказать, как кто-то два раза в месяц, к восьми утра вовсин ездить, отмечаться, что-то он никуда не делся, ни в какую страну. Месть будет продолжаться. Сначала Нет, была месть, боюсь. зато не боитесь? Нет. А что, уже мы меня пытались, пытались напугать, запугать. Ну, мы говорили с вами, и ФСБ у меня под окнами ходила там на протяжении нескольких дней, и прослушку мне в щиток вставляли, ну, то есть пытались запугать. Но... И врачи забирали свои заключения, состояния здоровья Николая. Николаевича. Куда дальше бояться? Ну, у нас страна, наша Они страна. Идиоты все-таки, ну хорошо. А вот эти ФСБшники, которые в щиток что-то вкладывают, там кабель вам телефонный перерезали, что он скорую помощь да, не мог да, вызвать. Да, да. Они идиоты. Как вам кажется? Они зачем это делают? Я думаю, что они просто вот безнаказанность чувствуют, что они всемогущие, всевышние, а народ, это так, для них нет народа. Мне они следователь Габдурахманов сказал открытым текстом, вы на народ что ли надеетесь, Николай Николаевич? Народ у нас терпеливый. Вот что он мне сказал. Но я вот еще что бы хотел добавить. Реакция Путина, правильно реакция Шойгу, который возглавляет у нас номер один да, в списке «Единой России». Да. Он помимо того, что он министр обороны, он еще тувинец. Он тувинец. Вот, Сергей Кожугетович, может быть поэтому, ваша родная Тува, самый бедный регион в Российской Федерации. То есть, сначала довести людей до нищенского состояния, чтобы они молились на свою зарплату, чтобы, не дай бог, у них 20 рублей не высчитали, а потом заставлять их вот это делать. Разберитесь. И самое главное – это не 10 лет. Вы знаете, вот эти вот красавцы шили мне сначала, документом дела, 15 лет вооруженный захват власти, мне. Но потом, ухмыльнувшись, сказали, ну ладно, злодеи решили из вас не делать. Представляете, что творится? Здесь, статья насильственный захват или удержание власти. Вот что эти люди делают. Это не 10, это 15 лет, причем без срока давности. То есть, это не тяжкое... Особо тяжкое преступление, когда они понимают, что власть они могут законно, реально на выборах потерять, без всякой революции, но насильственным путем, а это и есть насилие, когда тебе говорят, попробуй мне, не проголосуй, с голоду будешь умирать. Тем более мы же понимаем эти маленькие республики, там тебя не просто уволят, там тебе волчий билет еще выпишут, понимаете? Да, как из жизни выкинут. Поэтому то, что, знаете, обидно, то, что самый бедный регион, вот так над людьми издеваются, сначала доведя их до такой ситуации. А ведь что такое тувинцы? Тувинцы вступили в состав Советского Союза в сорок м когда мы кровью все заливались. И когда они послали добровольцев на наш фронт, казалось бы, где-то там уже в Польше. Когда они до этого обували, одевали всю Красную Армию. Дубленки, конечно. Дубленки. Когда лошади их классные помогали даватору там выигрывать битву под Москву. Это же ведь герои. Шойгу и все остальные должны ими гордиться. И сейчас мы слышим из Тувы вот это. конечно. А если сейчас Шойгу не реагирует на это, то его никто не поймет. Именно как Единая Россия. Он же у них в первом номере, там, или второй Да, да, да. да. БРФ что сейчас будет сделать? Сделать ну, заявление о хочу... в прокуратуру? Вот да, что в этой я, я как кандидат в депутаты Государственной Думы по этому округу, по республике Тыва. В возьму под личный контроль рассмотрение этого дела и будем обращаться, конечно, к на да, Ну, не услышит вас. Ну, давайте, допустим, мысль. Ну, Немедленно в суд. Будем обращаться, самое, да? конечно, юридически ну, будем да, расследовать данные. Не издеваться, но давайте все-таки как-то наводить порядок. Да. Скажите, а люди вот сейчас пойдут на выбор, Николай Николаевич, что вы думаете? По Алтаю, вот вы поездили по Алтаю, что вы думаете? Вы знаете, вот несмотря на все эти их ухищения, на каждой за одиннадцать встреч в конце. А встречи были долгие, потому что, Пять, так с ними не говорил никто. Они говорят, вы что, прям вот Платушкин, что, вот в нашем рай-центре, что Да нет, я приду, посмотрю. Да на них плевали все это время. Понимаете, встречи шли 2-3 часа. Мы давали людям задать любые вопросы. И после этого звучал наш вопрос: кто хочет записаться наблюдателем? Руки. Десятки, а по итогам нашей встречи сотни человек, которые до этого нам же говорили, что вдруг там что-то, все говорит, надоело бояться, сколько можно все это терпеть. Знаете, что мне говорили старые деды, бабушки, нам до участка нечем добраться, автобусы все ликвидировали, но мы сбросимся по 500 рублей, наймем легковую машину и приедем наблюдать. Понимаете, вот до чего можно довести людей наплевательским к ним отношением. Какая сейчас средняя зарплата на алкоголе? Вот я вам докладываю, значит, ну, известная тактика ядра, это те, кто у нас, так сказать, мало получают, это все, естественно, алкаши, там, тунеядцы и прочее. Докладываю, библиотека. Причем, знаете, вот как при Ленине, реально изба читальня. Потому что нам больше помещений помещении давали, ну, прямо изба, там человек 20, наверное, мест. Я говорю, ну, как у вас, 13 тысяч рублей. Это, это человек огородом живет, какая там библиотека, и тем не менее, смотрю, у них корешки книг в порядке, они все ухоженные, понимаете, вот это вот такая природная русская культура, которую ни за какие деньги не купишь, понимаете? И эти, эти люди ходят в библиотеку, вы представляете, вот как они слушают и говорят, Ника Николаевич, ну ладно, Алтай, а вот что у нас там со всемирной торговой организацией? Это вот та Потрясающе. наша интеллигенция, Потрясающе. которая, помните, в то еще время, она всем интересовалась. Да. А не только тем, что происходит за околицей. Да. А рядом идет, знаете что, праздник района. Там стоит администрация, человек 7-8 таких вот пышно упитанных товарищей. И перед ними маленькие дети что-то исполняют. Я говорю, вы что празднуете? Годовщину района. Я говорю, пенсия какая ваша? Шибалихинский район, 10 тысяч рублей. Я говорю, вы это что ли празднуете? Вы вот это празднуете, что у вас последний элеватор что ли закрыли в вашей житнице? Мало того, Андрей Викторович, вы сейчас удивитесь. Я не ожидал такого отношения полиции, я вам должен сказать. Добрый день, как дела? Успехов вам! А гид-материал брали? Брали. Читали? И, причем, знаете, И некоторые я, сказали, проголосуем. Я говорю, не волнуйтесь, мы вас не будем снимать. Все. А что мне бояться? Я в этой деревне вырос, я здесь участковым 20 лет. Это все мои люди. Вы представляете, вот до чего дошла житница нашей страны. Где до войны на единицу пашни Алтайский край комбайнов было больше, чем в Понимаете? Николаевич, а вы мне показали... Как-то оптимистически настроены. Но вот вы вернулись немножко другим, или мне так кажется. Оптимистически. Ну, люди, люди, сейчас серьезный вопрос. Люди разогорели. Что будет через да, два года да. на президентских выборах? Вот сейчас начало будущей избирательной кампании, избирая кандидатов в депутаты, понятно, что КПРФ на будущих президентских выборах Медведева никогда не выдвинет. И, и других товарищей. Будет какой-то человек, который понравится всей стране. Но, главное, честной, с судьбой, с биографией и умеющий управлять. У нас сгорело две территории Евросоюза в этом году. У нас сгорело две территории. Все, что вы говорили про ковид, за что у вас судили, как показывают ученые из Оксфорда, жалкий и детский лепет. Я извиняюсь, я точно так же, как и вы, лепетал, как теперь выясняется. Нас следовало сажать за то, что мы ничего не договаривали. Вот мы не сказать. говорим на этом канале про ковид на нашем, потому что тут же у нас начнутся, да, Не дай бог. Но не хочет терять друг друга, тем более в это время. Я подальше стараюсь от Кремля, еще почему платформа Караула, подальше от Кремля, потому что там мне никто. Мы там подстраховались. Но сейчас не об этом. Люди действительно просыпаются и да. проснутся. Да. Но какая явка будет? Вот как сейчас идет? Вот я вам докладываю. 40% мало. Нет. Смотрите: Фургала провели, свергнув Единую Россию при 42% примерно. Явки. Да. Когда было менее 30%. Ядро побеждало безоговорочно. По нашим замерам сейчас 40% есть. Это не бывало. Результат по сравнению с 2016 годом. Плохо пока в Петербурге. Там пока 25% по замерам. Но я вам с гордостью докладываю, что мы замеряли Алтайский край после моего отъезда оттуда. Значит, у нас, у красных, 27%. Причем, заметьте, опрос, знаете, почему был честный? Потому что на улице людей спрашивали, не называя партии. А просто говорят, вот вы вот на выборах, за какую партию будете голосовать. У нас 27, у «Единой России» 23, у жириновцев и «Справедливые» где-то вот по 6-7%. У спойлеров там совсем все плохо обстоит. То есть, это вообще не бывалый рост. Это второй наш результат. Наверное, в Ульяновской области пока еще чуть больше, чем в Алтайском крае. Но я думаю, что мы дадим не только рекордный урожай, мы дадим рекордный урожай голосов. Кстати... То, что вы сделали про пенсионный фонд. У меня есть данные про пенсионный фонд Барнаула. Просто я сейчас их, знаете, почему не буду озвучивать? Потому что нам известно, на каких двух участках, мне известны их номера. У -у -у. Они попытаются провернуть такую же комбинацию в Барнауле. С крепительными мы, талонами, мы там, там еще и автобус понадобится. Мы им там сюрпризы подготовим. Причем, знаете, пенсионный фонд. Женщина говорит, я вот почему предприниматель? А как я буду жить на пенсию 8400 рублей в городе Барнаул, где цены примерно такие же, как здесь? Но мне, говорит, набавили. Вы знаете, сколько набавили? 51 рубль. Потом у нас, значит, говорят, там, а Украина, Белоруссия, Байден. Какой Байден? Вот женщина говорит про эти 51 рубль, и у нее даже эмоции на лице, понимаете? То ли негодование, то ли презрение. Вам 3 числа запретят любую агитацию? Не боитесь? Уже. Поздно я могу достать, я доверенное лицо всего списка Коммунистической партии Российской Федерации, значит и мои супруги на другом уровне. Так что ну, власть звереет или наоборот дает течь? Ну, знаете, они здесь Потекла. ничего для вас неизвестного не изобрели. С одной стороны репрессии, да? Платошкин, Грудин и прочее. С другой вы же знаете, этим 10 тысяч. Причем, вы знаете, кто мне об этом сказал? Ну, там в Алтайском крае, прогрессивном, в кавычках, это не вина жителей. Интернет есть не везде. Вы понимаете, вот между рай-центрами его нет. Хотя там 20 километров. Приезжая в рай-центр в Кулунда, известный своими дынями. Мне продавцы дынь говорят. Никогда Николаевич, а вы знаете, что нам Путин пообещал? Ну, бабушки, его что? По 10 тысяч смеются. Думают, что... да мы, лучше на дынях заработаем. А свой голос за 10 тысяч продавать не станет. Вот бабушки просто сказали на рынке. Я об этом впервые узнала от них тогда. Вы Власть понимаете? не может быть смешной. Она может быть глупой. Как, Анжелика Горна, Идиотской. Но она не может быть смешной. А она стала смешной. Объясните, почему? Наверное, вот, от оторванности от людей она не понимает, как люди живут, чем люди живут. Мне кажется, только из-за этого. Если бы они спустились вниз... И пришли к людям и поговорили да с ними. Я ним, понимаю, что никакого... Алтая Кириенко или давно не было, или никогда не было, или в той же ТВ. Да не, Они из кажется, кабинета... Никто, не никто не общается. Да вот судя с людьми, по тому, да, что нам Люди говорят, да. Да, Люди говорят, мы заброшены, а нас все забыли. Вот Николай Николаевич говорит, что значит там нет воды. Люди услугу горячей годами... воды. территория, десятки тысяч город, не предоставляется услуга горячей воды. Уголь возят из Кузбасса. Меня поразило до глубины души, я почему-то не думал на эту тему, когда ваш же парень из движения за социализм, за новый, в Калининграде адвокат говорит, Северный поток-2 прошел мимо Калининградской области. Топим дровами в деревнях, в Черниховске, нитку не кинули. Ответвление не сделали в сторону разных. Это, это вообще, я когда... Причем, знаете, Андрей Андреевич, извини, супруга да. можно перебить. Немцы на оккупированной нашей территории, они изощрялись в налогообложения. На кошек вводили. Причем, знаете, на разные масти разные. Знаете, что происходит в Алтайском крае? Вы дрова упомянули. Есть льготные дрова, которые вы можете выписать, например, раз в месяц. Есть еще льготные дрова, домишка вам подправить, не более раза, чем в 5 лет. А если уж вы такой негодяй, что вы строиться захотели, то эти льготные дрова, по-моему, раз в 15. Представляете, что творится вообще. Вы правильно сказали, Евросоюз сгорел на нашей территории, крупнейший лесный зарпас. Два раза запасы. сгорел, два да. раза. Здесь людям, знаете, еще вот это, говорят, ах ты еще... Стройматериалы какие-то захотел по льготной цене. Ну, давай, там документы представь Представляете, что делается? -то? Ну, давайте пофантазируем. Вот сегодня мы выложили разговор с Товой. Завтра я выкладываю «Алмаз, Антей», там такая же история. Послезавтра я выкладываю «Ярославль», там такая же история. Через два дня я выкладываю «Новосибирск, научные институты», там такая же история с бюджетниками. Я каждый день буду показывать, что происходит. Путин, я хочу все-таки понять, он взбесится? Нет. Кулаком по он не ударит, он два или три раза уже был на съездах Единой России. А он не может это остановить, я не прав, поздно как-то надеяться на здравый смысл. Что он скажет Медведеву? Сиди тихо, доголосуй честно, но будет 12%, предполагаю, я, Караулов. А у вас будет 29% сейчас, потом выше. Тогда Дума будет коммунистическая. Коммунистическая Дума может и импичмент залепить, так сказать. Почему нет? Если сгорело две территории Евросоюза и Зиничева, Песков делает сообщение. Владимир Владимирович Путин пинком под зад погнал министра МЧС спустя два с половиной месяца в Якутию. Это Песков говорит, как победа здравого смысла. Выкинули министра из своего кабинета в Якутию. Я позвонил его пресс-секретарю. Знаете, где она была? В отпуске. В августе. Когда девушка сказала, ой, она на один день, я тут же перезвонил самой прессе, когда ее помощник. Говорю, когда на работе утренних 23-го, а разговор был там 15 или 14. -го, в отпуск ушла руководитель ключевого департамента по информированию всей страны и всего мира, как же идет борьба с пожарами. А вам не странно, что ушла в отпуск глава вот пенсионного фонда То вы куда да, вы дозвонились? Да. Потом она вам скажет, или кому надо, скажет, а я, я а я, а не это нет. вот вот он, что-то тут дурак. Так работает. и в Тамбове женщина, которая заведующая пенсионным отделом специально, тоже формально в формальном отпуске, хотя находится в Тамбове. Я уже всю эту сказать, историю выяснил. Я о Путине. Надеяться поздно бессмысленно. Он подпишется под конституционным переворотом, который делает сегодня, как я предполагаю, Кириенко лично. Мое предположение, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что его уши торчат. Или все-таки у Путина хватит вот этой самой какой-то офицерской злости. Он грохнет кулаком пуст, что вы меня уродуете. Я гарант, что этого не может быть. Если я как гарант допускаю это, да еще в объемах миллионов людей в каждой деревне стон стоит, да, Владимир Владимирович? Если я это допускаю, значит, я уже не президент. Уже Кириенко президент, по факту. Ну, я что хочу на это еще сказать? Что в том же самом вот Алтайском крае, где мне казалось, ну, народ такой вот похлебосольнее, попроще, умеющий прощать, что ли, я вот так вот это сказать, такой вот по-русски, нет. Там даже вот эти люди, добрые абсолютно, хлебосольные, которые отказывались за еду, которые нас кормили, брать деньги эти вот бедные, доведенные до нищеты люди. Нет, они уже это не простят. Причем, вы правильно говорите, ведь впервые за все выборы Путин взял на себя ответственность за Единую Россию. Первые? Раньше да. как было? Я гарант вообще всего, а Единая Россия, это там Дмитрий Медведев, там еще кто-то, Турчак и прочее. Теперь он выступает на съезде, говорит, я основатель партии. Все это мое. Нет, но основатель партии был Березовский. Владимир мы это помним, как оно было. У него была желтуха, и в больнице Березовскому пришла в голову создать партию. Кстати, один из основателей Россия хотел бы избирателям напомнить Евгений Федоров, который возглавлял тогда какое-то движение избирателей да. там что-то да. вот такое. Именно так. Ну, то есть, если Путин ну, действительно считает, что вот его держат. Помните, как Штирлес говорил там, за болвана в Старом польском преферансе. А что с ним происходит? Подождите, а что вы думаете, что с ним происходит? Вот что тут происходит. Вот вы видели людей, глаза людей. Вот понятно, он выступает, а вот реакция из зала к вам, когда вы... А что с ним происходит? Объясните мне. Вот по-женски. Далек он от народа, очень далек. И мне кажется, он просто не понимает. Как живут люди, чем они страдают, что люди доведены уже до отчаяния. А Понимать, Сталин в каком-то году ну, поехал в Сибирь, когда хлеба не было, и пошел. Его по это не беспокоит деревня. абсолютно. Мне так кажется, это мое мнение. Мне кажется, что у них-то все хорошо, у них прекрасно. А вот это вот, вот это нищета и люди говорят, что вот очень интересно сказал один человек. Вот мне как-то я так прониклась этим. Он говорит, люди настолько уже они уже свыклись с этой нищетой вот с этим голодом с тем что они не могут услугу получить качественную там, медицинскую не говоря уже об образовании и они уже вот, это вот, настолько вот они забитые пришибленные ни во что они не верят есть такие это вот как это вот дно из которого они уже не могут подняться вот, да, вот да, это я Гольфа, услышала да. да то есть вот уже ниже некуда, мне кажется, что власть не видит этих людей, не или понимает и не хочет эксперименты, видеть. Или они проверяют, есть народ, жив он еще, или уже добили, и слава богу. А потом поделим Россию на жирные пироги каждому олигарху по Тюмени, чтобы угу. не стрелялись, чтобы деткам было что оставить. Ой, мне сегодня детка написала письмо, я врат поздно узнал... В газете «Короля Асгардия» Шурбели открытое письмо значит, работников Илюшинского завода, что детка Рогозина, который в 30 лет сел в кресло генерал-лейтенанта, руководителя Великого Воронежского предприятия, где вот тот самолет делался, который разбился, детка пишет, ой, меня Караулов, а я тут ни при чем. Еще фильм про него не вышел. Был только анонс. Но детка уже орет клевета об Алешеньке Рогозине. И рабочий 20 человек, я вот завтра спрошу у некоторых, действительно ли они подписывали эту муть, пишут, что детка была хорошая. Правда, выгнали детку через полтора года. Он сейчас в нигде, и никак, и ничего. Мне сегодня... Вчера Рогозин бился в истерике. Гай Ильич Северин. НПО-звезда, скафандры. Сергей Сергеевич Ведников, преемник Гай Ильича, сделал заявление, скафандры пришли в негодность. А новых скафандров у наших космонавтов нет. Я с ним сегодня говорил. Говорит, Я эту детку Тарагозина мне в Макс показывал, какие-то капсулы он их курирует, даже не понял, где он сейчас работает. Роскосмос на фирме героя соцтруда Гая Северина, который создавал все космические скафандры, и не только их, и Гагарин, все. все. Нет заказа на новые скафандры, то есть советскому, русскому космонавту, российскому, не в чем больше выйти в космос. Это сегодня у Рогозина. И вот детка пишет мне письмо, что это не я погубил самолет, и вообще я хорошая детка, еще не вышел в фильм. Я такие подарки просто, я назван там бывшим известным журналистом, черт я еще кем-то. Это не я был это этого на свадьбе даже когда-то. Я когда-то с Рогозином дружил. Мне он казался сильным, ярким парнем, если с его отцом больше дружил. И Олег, и Олег Николаевич пришел со звездой героя соцтруда, которая была отца же у Малатова. И, и все понимали, а он действительно заслуживает звезду, и не отца же, а вообще генерал-лейтенант, отец Рогозина, дед Алешенький. Дед бы сегодня внука этого закопал бы в землю. А Гай Северин в гробу ворочается от того, что происходит в Роскосмосе и так далее. Это сегодняшний день. Удара не держат. Сошли с ума. Согласен. Но если Путин сейчас эту фальсификацию не остановит, они сделают преступниками пол страны. И может они в самом деле смотрят, а получится у них. Раньше был народ... Потом пришел Борис Николаевич, а потом вместо народа бюджетники. Может быть, уже получилось задушить народ последние цель, чтобы он дома остался, в отчаянии. Вы знаете, я бы хотел вступиться за наш народ. И не потому, что я вот сижу у вас тут в студии, и мне это выгодно с точки зрения... А я не обвиняю, я просто размышляю. Нет, нет, и я тоже в сам. В ужасе размышляю. А смотрите, если бы они списали наших людей как популяцию, да, не было бы ни репрессий, ни против меня, ни против других кандидатов. Ну, говорит, что-то там Платошкин с каким-то там кровом. Да, они боятся, конечно. Конечно, абсолютно и, верно. И вот эти 500 миллиардов прямо перед выборами, да, причем в основном тем, кто носит оружие, да, правоохранители, курсанты. Раздали. По 15 боятся. боятся. Это значит, причем, знаете, вот что обидно, да, кого бояться? Байдена, Украину, своих бояться. Зюганова. Зюганова вдруг стали бояться. Афонина стали бояться. Платошкина стали бояться, ребят молодых боятся, даже Нину Астанины тоже боятся. А знаете, еще раз почему. Вот они даже, я, я так себе представляю, они, конечно, со мной не общаются, вот думают. Ну, Зюганов, человек нам известный. Платошкин, ну, что он, дипломат, там, профессор, цивилизованный, там, я не знаю, в шкуре не ходит и прочее. Но ведь если дать им власть, думают, они. Ну... Народ заставит их, даже если они там начнут бояться, там что-то еще. Да он заставит их провести все эти преобразования. Просто заставит. И мы, вот я хочу сказать, мы никуда не денемся. Это я вот людям сейчас говорю, которые, может быть, в чем-то не доверяют. Я, вот кстати, в отличие от нынешних депутатов, в отличие от нынешних министров, моя мечта как была, так и осталась. Чтобы я, перестав кем-то быть, а может быть и не став, чтобы я нормально ходил по улицам, как сейчас, знаете, и люди где-то в Кулундии, в Москве подходили и говорят, Николаевич, держись, молодец, ты с тобой». Это никаких денег не заменит, никаких, понимаете. Когда на встрече в Славгороде подходит мужик и говорит, «Вам ночевать-то хоть есть где?» говорит, думаешь, как «Да вы что?» «Все, у меня частная гостиница, которую он своими руками сделал и обустроил». И он говорит, «Какие деньги? Вы что?» Да вы, вы меня обижаете просто-напросто. Вот понимаете, ради этого стоит жить. А что толку от их миллиардов? А ну, чтобы, что? что вы думаете о Мишустине? Мишустин, конечно, я думаю, был призван вместо Медведева, потому что из той же самой боязни уже, понимаете? Потому что вот эти национальные проекты, которым несть числа... И, и все рупнуло, все да. И тут, понимаете, они считают так. Но если этот человек ну, деньги как-то смог собрать с людей, там налоговик, мытарь, ну, может быть, он заставит их как-то потратить еще, понимаете. Но Мишустин, может быть, не глупый человек, абсолютно. И, может быть, даже в своей сфере профессионально. Ну, вот Сталин бы увидел его в кабинете, премьер, в своем собственном кабинете, когда он был премьер-министром СССР. Что бы сказал Сталин? Сталин бы обалдел. Знаете, почему? То же самое говорит, он бы Да, вот сейчас... У него трубка бы упала. Сейчас у власти, и, кстати, к ужасу моему, у власти не только у нас. У власти вот на Западе это бывшие секретарии понимаете, вот которые как там портфели носили, что-то вот там бумаги какие-то, тоже важная работа. Никто не спорит. Ну, напрочь нет полета идей, самостоятельности, кризисного управления. Когда, понимаете, не надо ждать, а вот те сейчас позвонят и скажут, вот это вот возьми, вот туда отнеси, да? Нет, этого сейчас нет. Это очень страшно. А что компартия реально может сделать для того же Алтая, для, того же, для той же тувы? Егор, ну вот что, реально? Или же все-таки все упрется в кого нибудь Мишустина, или еще в кого-нибудь? Или нет? Или парламент, расследование, законы? Что может сделать кпр сегодня? Конечно, расследование конечно, могут, абсолютно верно. Вот при... То есть, до тюрьмы доводить деток некоторых в частности? Ну, я думаю, что да. За Воронежский завод мере, в частности? По крайней И за мере... гибель ночи? Конечно. конечно. И все а продукты, оцена. А Ведь уже запущено, всю на раз сгорело две территории Евросоюза. Или не вернуть нормальные цены уже, потому что работает. Дело в том, что вот мы помним парламент, который начало двухтысячных х годов, да, там все кипело, бурлило, запросы, ответы. Серьезно, министров вызывают, отчитывается, прокурор. То мы это видим. Да. А сейчас тишина. Не знаю, утвердят его или нет. Да. Да. А Чем нам раз не утвердили? Да, а сейчас тишина, сейчас все полностью штиль. Знаете, Они прекрасно себя чувствуют там... Самое обидное в том, что вот если бы мне сказали, там, а что сделает коммунистическая партия в Греции, придя к власти, я бы сказал, я лучше там не хочу при приходить к власти, потому что страна не самостоятельна. У нее валюты нет, у нее собственных ресурсов нет, у нее емкого рынка, в конце концов, нет. Да, это Москва потеряет. Все есть. Все. Просто, знаете, американцы мне как-то сказали, ну, коррупция да, она есть везде. Но у нас, говорят американцы, у бюджета стоят с чайными ложечками. А у вас с черпаками просто. Вот разница. Потому, что там это все-таки как-то худо-бедно через выборы еще контролируется. Там не борзеют до такой степени. Там олигархи иногда 147 лет тюрьмы получают. Бывает такое. Да, да а будет. здесь чего бояться? Ведь понимаете, Андрей Викторович, в войну, когда коровам было плохо, кормили их крышами соломенными. Потому, что... Кормилица было. Вы знаете, что там сейчас творится? 60 коров в одном просто селении пережили зиму. И у меня нечего было есть на Алтайском крае, где 4 миллиона тонн зерна производится в год. Вы боитесь сегодня Кремля? Значит, пережив год с браслетом, только честно, вот вы боитесь их? Вы боитесь Кремля? Жильки, именно Кремль не ФСБ, ни... Не... Это все подневольное в итоге. Хотя виновата тоже. Вот вы, Кремля, Кремль боитесь? Кремль бо... а чего мне бояться? Что они что, ликвидируют меня? Провокацию сделают, Убьют. наркотики подбросят, облучат ну, чем-нибудь. Бы... Помрем. Если бы я боялась, наверное, я бы не пошла по этому пути. Ну да, вдумаю. А что... вы, Николай Николаевич, пошла. А вы? А вы? А вы? Вот Ну-ка я... честно. Вот, ну, да, что да, нам... да, да. Я хотел бы опять вас поблагодарить. Помните, за... вы к Красовскому пошли, и вам сразу вот он про Путина сказал что-то такое, что Путин великий или выдающийся. Или... Я сказал. Что он сильный и умный, к сожалению. Он политически нет. Ну, что ли, конечно, не дурак. Ну, о чем мы ну, речь? понимаете? Вы боитесь, Кремль, сегодня, видя, что и происходит: что они могут пойти в банк, что вот эти пленки им нафиг не нужны, что Кириенко сатанеет сейчас, потому что его будут пихать. Вы знаете, я чем горжусь. Они меня проверяли. Ну, год. Они все мои деньги проверяли, как я потом выяснил, с материалов дела, с 1999 года. Ну, проверяли бы хоть... 1800... Протоколе было, да. С Ютьюба 90... пришли гонорары. Да. долларов. Ну, знаете, что мне дает уверенность? Ну Понятно, что умирать никому не хочется, это ясно. Вот вы беседовали с некоторыми кандидатами, которых я поддержал. А вы знаете, как я долго их уговаривал? И... Не потому, а что... почему их пришлось уговаривать вот, баллотироваться? Правильный вопрос. Не потому, что они трус. Потому что я впервые я подобрал, ну, как мне кажется, совестных людей, которые мне говорили. Николай конечно, кандидат филологических наук Левашова, с тремя языками. А я, вот ну, как бы для дума нормально, я, я не оправдаю ну, ли доверие. Да, людей. Я не провалюсь ли я. И посмотрите на них. Потрясающая женщина. Посмотрите Потрясаю. на Мы них. Потрясающая Кто там баллотируется? Там двух слов многие связать не могут и не хотят. Понимаете, вообще, они готовы куда угодно баллотироваться, хоть на президента Российской Федерации, там, не знаю, куда угодно. Почему, кроме нас с вами, никто не задает лидеру Единой России Медведеву в тот год президенту, с какого будуна он подарил Норвегии 175 тысяч квадратных километров нашей морской территории? 15 сентября 2010 года, проклятый день в Мурманске. Ведь никто же не спрашивает, ну-ка иди сюда, объясни. Никто же, даже на дебатах не спрашивает никто, почему? Нет, но ну мы это с вами спрашиваем. Мы спрашиваем, это гол глаз ее еще в пустыне, вам не кажется? А вы знаете, вот если наши депутаты, наши по духу, скажем так, э, коммунисты, не коммунисты, это, это даже. Это уже сейчас без разницы. Да, Честные, суд... люди, это Честные люди новая волна нашей политики. Вот они будут спрашивать. Будут обязательно. Потому что, вы знаете, например, вот кто такая еще Левашова, это же у вот тебя обалдеть. Такого вот я, как Ленин... На Алтае кандидат от КПРФ в государственную. Она была специалистом по алтайскому языку. Это в Советском Союзе. Серьезно, на уровне Академии наук изучали язык какой-то бы. Все диалекты, все... Малый Малый народ, покойный да. приезжал, в деревне записывали да. Сливашова. Это все да. абсолютно да. И сейчас, Удивительно. сейчас вот этот сидел? человек, она почему им не спустит, я думаю? Потому что. Что такое настоящий ученый? Настоящий, это увлекающийся человек, это который вот влюблен в то, что он делает. А когда любовь у него забирают и заставляют его заниматься не своим делом. Никакая, Она Никакая, ради в людей все сделает. Невельские ребятишки на помойке среди контейнеров с дерьмом нашли памятник, выброшенный на помойку герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину. И мэр Невельска, глава города, с гордостью пишет, мы сейчас вернем памятник в центр города, на его место. Я спрашиваю, а кто выкинул-то? Я сегодня позвоню пресс-секретарю губернатора, а она не в курсе. Я говорю, миленькая, Сахалин это же небольшой остров. У всех бурлит, потому что это гагаин, это национальный символ. Живой национальный символ нашей страны. Девушка не нашла, что сказать. Не ее тема, пресс-секретарь, правая рука губернатора. Я вам сейчас еще одну историю подкину. Едем мы по районному центру Завьялова, я что-то офигеваю. У меня такое впечатление, что какой-то мираж. Значит, там висел плакат, видимо, к 9 мая, да, там орден победы, наши ветераны. Он поверх заклеен предвыборным плакатом кандидата от «Единой России» Лора. Представляете? Ну, то есть, место человек, видимо, не нашел, там взял поверх ветеранов, это все наклеил. вошел, естественно, подала мгновенно центр разбирком, где тоже обалдели совсем. Насчет Гагарина, кстати. А вы знаете, что Гагарин не наш символ? Нет. У нас сейчас есть закон, по которому на предвыборной агитации без согласия третьих лиц нельзя использовать их портреты. Нам запретили использовать портреты Ленина, так как согласие Владимира Ильича пока не получено. Ну, или или все-таки мы действительно... Ну вот поймите мой вопрос. Я очень люблю свой народ. Я действительно его люблю. И все мои дети будут жить в России. Я надеюсь, жить в России. Хотя, если сейчас выпадут какого-нибудь иностранного агента Вот, придется там ну, где-то перекантоваться какой-то. Это ненадолго все. Но... Вам будет сложно. Знаете почему? Похреначит. Потому что даже вот в этих рай-центрах, куда нет единой расы, ни депутат не доезжали. Караулова, это все знают как раз. И мне. Вы уже там знаете, какая инстанция. Приедьте в Москву мне. Расскажите Караулову. Понятно, спасибо людям, что называется, за доверие. Мы делаем все честно. Мы все делаем честно. Но, вот смотрите, 9 мая, я об этом сказал сразу, я, меня трудно удивить, но я когда увидел на Красной площади забор, мавзолей и забор. Это они от могил маршалов отделились. Я спросил у всех, а что Путин? Подскажите, если сам не дошел. По цветочку перед девятом, перед выходом на трибуну с полдесятого. Вот тебе, Георгий Константинович Жуков, цветочек. Спасибо тебе за Москву. Вот тебе, дядь Костя Ты нас спас. Курская битва. Иван Степанович Конев. Дважды герой. Молодец. Не хочешь Сталину положить, цветок? Да бог с тобой. Ну, постой просто, склони голову. Не дог... Забором от и никого, да, там у ролика было полмиллиона, но по большому счету, никому в голову почему-то, а же обычная вещь, не пришло, что это некрасиво. А знаете, как мы на это ответили, вот как я, собственно, вошел или попал в политику? В апреле 2019 года я с удивлением прочел в интернете, что на очередном шествии бессмертного полка в Москве не рекомендуется нести портреты маршалов и Сталина, как верховного главнокомандующего. Что мы после этого сделали? Мы, естественно, купили официальные издания Министерства обороны Российской Федерации, хочу сказать, портреты маршалов, получивших маршальские звания в годы войны, к которым относится и товарищ Сталин. Мы взяли и вынесли их. Ну, кстати, к нам никто и не подкопался, но как же так? Вот как мы можем праздновать 9 мая, проклинать или забывать тех людей, которые тогда вели нас в бой. Ведь Брежнев над ним смеялись, над его дикцией. Но когда и над Малой Землей смеялись, помните, да, что он и он писал, но когда я впервые побывал на Малой Земле, вот на этом пятачке, на холмах вокруг сидели немцы, я понял, что там действительно выжить просто. Я уж не говорю, там что-то отбивать, что они делали 200 дней. Я не понимаю вообще, как они это делают. И когда мне сказали за пребывание на Малой Земле, тогда давали медаль, так это над кем мы смеялись-то все это время? А ведь он был получается, Он же не расписывал все это. Не да? Не только. Мама вашего адвоката, Саша Абузова, она жива, слава богу. Здравствуйте. Когда она была судьей Верховного суда СССР. И она не смогла доказать начальникам своим, что мужик, которого приговорили к высшей мере наказания за убийство, на самом деле никого не убивал. Как щекотило, потому что расстреляли невинного человека. И она добилась приема в Кремле, она сама удивилась, что ее принимал Леонид Ильич Брежнев. И угу. Она ему все рассказала, он уже вроде как был под таблетками, а сказал, мы не коммунисты разберутся, разобрались, человек спасли. Вот Брежнев. Ну, вообще, мне, знаете, мне кажется, коммунист это не, это не членский билет вообще, понимаете. Вот коммунизм происходит от слова общественность. Да? Вот тот, кто ради общества. Жертво чем-то в себе, не обязательно, может быть, жизнью, но просто чем-то, там, временем даже, да, подвергается опасности, о чем вы говорите. Вот это вот настоящий коммунист, какой бы подбилет. Но на сегодня будет давить на вас держит. Кремль, кричать, биться в истерике какой-нибудь куратор, какой-нибудь политики, так сказать. Коммунисты победу не сдадут. Вот сегодня, невзирая на прессинг, на подброс наркотиков, на суд над вами третьего, на тот уже суд на... Коммунисты сегодня, наблюдатели будут везде, другая компартия стала сильная, или сдадут победу, денег там предложат, миллиарды какие-нибудь, я не знаю, ну вот, вот дальше. Это вопрос очень многих волнует, почему да, да, очень, многих, очень реально, многих. не сдадут ли коммунисты сегодня под а вопрос Кремля, Кремля победу. Вот вы мне скажите сейчас, вы один из самых ярких людей, в вашем коммунистическом движении. Ваше движение туда вливается. И люди приходят. и Анжелика Егоровна пришла. Я вот не пришел, между прочим. Пока. У меня тоже есть вопрос. А вот мне меня... я хочу знать по-детски. Я час проговорил с Дзюганом. Он был хороший. Предельно откровенный. Он молодец. Я не ожидал. И молодец, что он молодых выдвигает. Потому что ему, конечно, к 80 что там говорить. Но вопрос остается. Коммунисты победу, если она будет, не сдадут. Вот смотрите, что мне Или дает. все равно проект Кремля, потому что в Думе потом сидеть и д-д-д. Вот сегодня что происходит? Вот смотрите, я вам честно могу сказать: когда меня выпустили, да, я вел переговоры с ними, я задавался абсолютно тем же самым вопросом. Я не ожидал, что они Грудинина третьим номером поставят. Ну, Грудинин, да, такой, как говорят, токсичный, поставили. Дальше. Я вам честно могу сказать: по всем нашим кандидатурам, ну, вы их всех теперь практически знаете, Левашова, Булка и прочее. Ни разу я не слышал. Ой, может, не надо. А вдруг они там все-таки. Причем, заметьте, все наши кандидаты говорят: мы за Платошкина, мы за новый социализм. Идем от КПРС. То есть они этого не боятся. А вдруг Платошкину, чего-нибудь. Лучше там... всех сказал Коля Бондаренко: если мы проект Кремля, что они мне так мешают? Вот действительно с выборов снимают, в экстремизме меняют Коля. что они мне так мешают, если я проект. То есть Зюганов, насколько я понимаю, как опытный политик, но он вынужден идти на какие-то компромиссы. Но это знаете, вот точно такой же компромисс. Вот Если бы он сейчас начал махать бы шашкой, Бондаренко могли бы тоже посадить. В секунду. Положим. Его да. в ноль. Ну, знаете, Здесь мне вспомина вспоминается Ленин да, с его статьей о компромиссе. А знаете, после чего она была написана? Ленин ехал по ночной Москве в 19-м году. У него был шофер и Надежда Константина. Останавливали вооруженные бандиты рядом с Кремлем. И говорит, либо машину отдаешь, либо мы тебя сейчас пришьем. У Ленина был пистолет, из которого, ну, к сожалению, он, естественно, как вы понимаете, может, не стрелял никогда. Что он сделал? Отдал машину. Почему? Потому что он вернулся в Кремль, отдал указание бандитов, как говорится, довели до Цугундра. А он мог да. бы что сделать? Ну, и в результате Это его убили, и мировая власти. история из-за какого-то автомобиля пошла по-другому. То есть, я могу сказать по общению с руководством КПРФ следующее. Там есть разные люди, абсолютно разные. И на местах тоже. На местах, знаете, есть некоторые Возраст не имеет значения. Они уже привыкли быть вторыми. Но понимаете, вот после того, как мы проехались... А знаете, как мы ехали? Моя машина была украшена логотипами не только движения КПРФ, там Аврора такая была. И парень у нас сам, он, кстати, предприниматель, сделал гудок, как у крейсера «Аврора». Мы въезжаем в рай-центр, четыре машины с красными флагами, раздается гудок «Аврора». Народ говорит, наконец-то вы вернулись. Понимаете, вот как воспринимается. Ни разу полиция не проявляла невежливого отношения. Один раз честь даже отдали. А люди дружно живут в зале или озлоблены по отношению друг к другу? Нет. Вот вот, понимаете, нет. Вот не в обиду другим регионам будет сказано. Не в обиду Хабаровску. Еще раз, такую вот как бы взаимной теплоты. Так, ты что покор Не, не, почему? Я хочу. Не, ну ты что? Почему? Давай вместе это сделаем. Понимаете? Вот, вот, ну, да они все труженики просто. Понимаете? Они в тех краях в то время не выжили бы один к одному. В этом и была сила Советского Союза, понимаете, они же все помнят, ты был директором совхоза, я там у тебя звезда, а помнишь мы с тобой там, да, и так далее, там подобное. Вот это совместная борьба, совместная жизнь, совместные свадьбы, они же не забываются. Вот это и есть коммунизм-то на самом деле, понимаете, общность, если перевести это все на русский язык. И здесь даже не суть, там, веришь ты в Маркса, Энгельса, или как Высоцкий, помните, ни в кого не верю, даже в черта назывался. Нет, это вот, не зря Бердяев говорил, что коммунизм это нечто русское именно, да, вот оно не просто откуда-то привнесено из города Трир, там где родился Карл Маркс, это вот как раз то, что русские всегда ощущали и всегда так жили, но просто не называли это этим словом. Ну а что сегодня показывает в целом, так сказать, такая не чужая Кремлю организация, какие цифры у Единой России по их подсчетам, какие у вас? Значит, с умом что можно сказать, по опыту прошлых выборов, да они всегда занижали красным 6-7%. Ну, просто это не потому, что я к ним плохо отношусь. Если мы посмотрим их прогнозы на прошлые выборы и как это все произошло, 6-7%. Ну, они фиксируют невиданный рост рейтинга КПРФ после объединительного съезда сейчас? с нами. Ну, вот смотрите, 24 июня, да, мы бьем по рукам на съезде КПРФ. Они меряют, они, 11%. Это меньше даже, чем да, у КПРФ было в прошлый раз. середина августа их замеры 17%. Их, я хочу подчеркнуть. То есть, значит, это реально 23-24%. В этом столетии, тысячелетии, Мне хотите. говорят, 27 многие. Ну, ну, я, видите, я их прогнозы беру. А вот. у Единой России, сколько они меряют? Значит, у Единой России, даже они, да, опять-таки. Единой России, как у понимаете, они наоборот примерно настолько же завышают. У них 27%. Меньше 30 они никогда не мерили с момента формирования партии Единой России. Но если они мерят 27, это значит, правильно вы говорите, 21-22. То есть мы их Впервые за всю историю существования ядра обошли. А откуда у них 21-то возьмется? Я никак понять не могу. А я вам Если Медведев отдает 6 территорий Республики Крым, Норвегия, не объясняет, что он сделал. Или по Амуру границы проходят по Фарватору, они, как раньше, с островами все отдали Китаю. И никто не обвиняет, для чего не объясняет, откуда может взяться такой процент. А вы знаете, Даже как такой. Как эти, эти опрос проводятся? Я сегодня в них участвовал, едучи к вам. По телефону позвоняли. Да, звонят по телефону. Вот мы хотим с вами пообщаться по выборам. А вы вообще-то, так сказать, вот как, в выборах принимаете участие, да. А вообще в вопросах раньше принимали участие? Ну, извините, тогда вы не наш контингент. Вот. Понимаете, то есть они звонят тем людям, которые либо. Не откидывают те ответы, которые нафиг Возьмите Анжелику Егоровну. Едем в Рязань. Могилу моего деда, ветерана Парада Победы, поправить судья разрешил. Ей звонят в машину. С телеканала Сальград. Вот тоже интересно. Вы кандидат в Госдуму? Да, мы хотим задать вам ряд вопросов. Про гей-парады, про Крым-наш, там еще про что-то. Она говорит, а вы телефон-то откуда взяли? Ой, а я волонтер. Я что-то не знаю. Мне его кто-то дал. Понимаете, смысл в чем? Вот опросите, сказать, а эти беки? Там неправильно ответили на этот вопрос. То есть, ход идет, все. Опросы – это война с их стороны уже, понимаете. Мы проводим только на улицах. Абсолютно анонимно. И люди сами называют свою партию. То есть, у «Единой России» эти 20% – это, по-моему, процент вот той бедной женщины, которая вырвалась с зала с рыданиями и говорит, ну что мне делать, ну меня уволят, у меня двое детей. Вот представляете, к ней подойдут, а там еще будет замглавы какой-нибудь стоять рядом. И спросят, вы за какую партию собираетесь голосовать? Ну, что она ответит? А что вот ответят все-таки вот эти мои ребята из пенсионного фонда Тувы, эти заместители, если их прокурор спросит? Скажут, что это мы Старший на себя... Старший приказал. Не будут показывать пальцы. Не, выдадут всех. Конечно. Не будут брать на себя чужие грехи. И 10 лет в тюрьме. Но мы же это все видели. Вот я же все-таки германист. Да, Тогда как все-таки довести до того, чтобы мы были европейской страной? Вот сейчас, за оставшиеся месяцы, я извиняюсь, вот как? Чтобы Тува отвечала, Пенсионный фонд отвечал, другие отвечали, все отвечали. Или никак? Мы реалисты. Вы знаете, сейчас ситуация уникальна еще, знаете, Или Зюганов сейчас сделает заявление, не знаю, еще кто-то, ну, вы уже сделали заявление. Вот как сделать так, чтобы прокурор не остался в стороне, и погону не потерял в итоге? Вы знаете, что сейчас еще удивительно для меня, ну, радостно удивительно. Ведь раньше как? Ну, коммунисты это динозавры, молодежь воспринимает, и право либерально-общественное. Это какие-то там сталинисты, ГУЛАГ, там, т-т-т и так далее. Сейчас в молодежных пабликах, в основном, все топят за КПРФ. Когда я выступал на эхе Москвы, они запустили голосование за кого? Ведущих надо было видеть. 51% КПРФ. То есть, они сейчас за нас голосуют. Знаете, как тот вот не единый Росовский, а настоящий за народный позицию, фронт. За оппозицию. Просто оппозиция – это мы сейчас. Мы и правые, мы и левые. Кто хочет демократии в нашей стране, вот не боятся просто, понимаете? Что придут, что что-то отберут. Ведь за нас предпринимателей очень много. Очень многие, да. Потому Правда. что им вот это вот все надоело, понимаете? Да, как беззаконие, флошное. Да, что они вот что-то такое... По кирпичику собирает, приходит какой-нибудь дядя в погонах и говорит, теперь это все мое, свободен. Они тоже все за нас. А если вас оправдают вдруг, скажет апелляция, что извините, Гагаринский суд и все эти прокуроры, которые прочитали ваши мысли, все издевают я понимаю, господа, есть полгода тюрьмы за неуважение к суду. Нет, я очень уважаю суд. Но как я могу не задавать вопросы судье Арбузовой, которая сказала, Платошкин призывал все делать по закону, но в мыслях имел прямо противоположное. Она мысли читала, как Вольф Мессинг. Если апелляция честно говорит, да, через два года будет, скорее всего, новый президент. А есть преступления, не имеющие срока давности. И вот эти все прокуроры издевались над Платошкиным всего два года назад, насильно лишили его свободы, и получат они у нас по пятнашечке. Равно как и те, кто сегодня не замечает вот этих всех историй, если не заметят Тувинской истории, все в архив идет. И через два года, когда будет новый президент, я думаю, что он будет новый совсем, будут задаваться вопросы и по этим делам тоже. Если вас все-таки оправдает апелляция третьего числа, я в это не верю. Но скажут нам стыдно за этот приговор, правда стыдно, всем стыдно. Вы будете добиваться, чтобы прокуроры, которые вас мучили год, и Анжелику мучили, понесли заслуженное наказание за подлог и документов, и там был подлог лицензии от за задним числом, что там только не было. Или вы их простите? Вот Честно, я бы не простил никогда. Вот мой характер, чтобы сволочи больше не делали проблему никому, и моим детям, моим внукам, и другим детям, другим внукам. Я бы довел их до Цугундара. Они должны отвечать, все эти исмаилы все дела лейтенант. Я ему говорил, чем он закончить. Оказалось, прав. Это же гениально было, когда орет толпа. Платошкин, свобода, свобода. Я спрашиваю, это кто сделал? Это вы или мы с Платошкиным? Кто это сделал? Гениально спросили у Пикассо в гестапо, показывая на Гернику, там ужасы фашизма. Это сделали вы? Нет, сказал. Вы. Великий художник, это сделали вы. Вы простите этих своих палачей? Или все? Только честный короче. Вот третьего у вас оправдали. Сказали, извини, Николай. Хуже было в 1937-м. Не хотим, чтобы Путин ГУЛАГ создавал. И Путин не такой кровавый, каким Платошкин. То есть история с Платошкиным показалась, сделала его Кириенко. все оттуда шло. Политический был процесс. Хватит уже дурака валить. А прикрытие было силовики, которые, видите, издевались как. Вы их простите? Знаете, настолько сложный вопрос. Знаете почему? Если с лишней точки зрения судить, ну, о чем тут? Какой может быть разговор дальше? Если даже судить с точки зрения закона. Ну, ну, о чем? Ну, незаконное привлечение к уголовной ответственности. Тяжкое преступление. 10 лет. Но если судить с политической точки зрения, вот что мы хотим, придя к власти? Мы хотим разборок, чтобы пострадали миллионы людей. Да, Вот, вот эти вот ваши товарищи. Или стоят. жизнь с белого листа. Начать всех простить. И, ребят, у вас есть шанс больше не быть скотами. Вот. Понимаете, конечно, без наказания тех, кто вообще все это устроил, обойтись сложно. Но я считаю, что если эти люди подневольно это делали. а у меня, кстати, нет сомнения, что эти тувинцы, вот они, ну, это да не абсолютно совет, не сами придумали, Вот та, которая вот скушла, мы предполагаем, мои а из Москвы спустились, пенсионного фонда наш предположение. Может быть и стоит, знаете, да, действительно начать жизнь с чистого листа, потому что я больше чем уверен. То когда мы придем к власти, все эти учителя, которые фальсифицируют, пенсионные рабда они вздохнут. Мы им впервые дадим нормально заниматься своим делом. Они а вот заниматься вот этой, без, вот этой ерундой и дрожать потом. Ведь понимаете, когда я баллотировался в Хабаровске, они же так и говорили учителям и врачам: не дай бог, победит Платошкин, вы с нами сядете. Да, мы вам все это то Прям так и говорили. Поэтому, ребята, уж если начали, то давайте продолжайте, вот этот порочный круг надо разорвать каким-то образом, понимаете, конечно, легче сейчас всем сказать, и люди меня поняли, да мы там всех там, я не знаю, вот туда-сюда, вот мы с ними разберемся, это все-таки наши граждане, понимаете, я-то хочу не просто, чтобы они там мучились, там на сковородках жарились где-то в аду. я хочу вернуть, вот, понимаете, исправить их как-то, попытаться вернуть их к нормальной жизни, и если здесь чем-то личным мне придется поступиться, да, да. Вы всегда согласны со своим мужем или через раз? Я вот с женой почти никогда не согласен. А вы? Нет, я всегда согласна. Всегда. Ну, ладно, она сочиняет. Это неправда абсолютно. Нет, я Но вы поверили, вот видя глаза людей, вы поверили в народ, что он народ, что это живой народ, искренний народ, а не запуганный? Конечно, вот именно так. Именно так. Вот как вы сказали, именно так. И народ, вот правильно я сказал Николай Николаевич, народ у нас отличный. Просто он вот настолько уже вот загнан в эти вот тиски, вот в... вообще. То, ведь понимаете, а народ отличный это, у нас. Когда тебя бросаются на шею и плачут, когда подходят четыре пенсионерки и говорят, значит так, Николай Николаевич, мы ветераны Почты России, мы вам разнесем все. Любые бесплатно, листовки, бесплатно. естественно, бесплатно. Вы нас даже об этом не спрашивайте. Просто скажите, где, куда, что. Это я людей вижу первый раз. И они меня тоже. Ведь понимаете, народ в политике, по-моему, он соскучился не по фактам, не по цифрам. Там, что вот я вот это знаю, а этот, это по искренности. Вот они видят и смотрят. Действительно верят в то, что говорит Вот это стало у нас редкостью в стране. Вот это обидно в нашей стране где самая лучшая литература 19 века, под которой можно себя чистить всем. Вот эти все характеры, их в мировой литературе никогда не, не было. От Рудина там, до Раскольникова и прочих. И они все есть. У них фамилии сейчас все другие. У них одежда вся другая. Но на самом деле это вот та русскость в хорошем, не националистическом смысле этого слова, которое у нас осталось. Стрим, вот как Деголь говорил, кто такой русский? Это человек, который не спит, зная, что в отношении кого-то, творится несправедливость. Вот это все мы видели в Алтайском крае на всех этих встречах. Рыдание, понимаете? Николай Николаевич, я за вас свечки ставил, я за вас вот в церковь ходила, молилась, и Бог меня услышал. Да вы представляете, вот ради таких минут какие-то следователи, вот эти все вот которые... Вы знаете, что меня потрясает? Я вот так иногда думаю, сам с собой рассуждаю. Ну, после ковида, это простите, да и не молодым я. Ну вот Володя Высоцкий, он бы за кого сегодня голосовал? Вот в Алтае мы себя друг друга, ведь об этом спрашивают. Точно такой же вопрос. Вот как угу. простые, понятно, что не за единую Россию. А Юрий Алексеевич Гагарин за свою знакомую Валентину Владимировну пошел бы голосовать. Он ведь честно вел себя с Хрущевым. Он ему о Рихарде Зорге рассказал. Ему показали заброшенные могилы в Токио. Хрущев и не знал ничего. А оказалось, действительно, это Гагарин все делал. Он бы сегодня пошел за Медведева голосовать, Гагарин, который отдал Норвегии. Ну, простые. А Сергей Павлович Королев. А Маршал Жуков, которому цветок забыли положить. А вы знаете, эти все люди... Вот ответ даже... Считаю. Мы даже не говорим, за... ответ напрашивается. Они все в нашем списке, независимость от того, были ли они членами партии или нет. И я думаю что мы их все доверенные лица сейчас. Их сейчас нет. Но то, что они создали, мы, как их доверенные да, лица, сохранить страну, да, должны сохранить